Audi Q7, орех А6 без разницы. Дизель. Будем менять, будем менять. Охуен сенсор, <с> датчик кислородный, датчик кислорода. Видео есть по бензиновому движку. Думал, ну, может кому будет интересно, как его менять. Где он находится. Двигатель бук, касса, без разницы. Трехлитровый дизель, дизелюга. Вот она находится. Где для того, чтобы ее открутить, можно снять этот кожух. Если оно старое, прикипевшее, чтобы было удобно. Я попробую ломануть ее так. Она у меня свежая, двухгодовалая. Почему она начала вываливаться периодически, эпизодически в ошибку по высокому-низкому напряжению. Вроде бы и свежая, двугодовалая. Остается только гадать. Есть одно дно, с чем я пытаюсь связать, но я не уверен и посему утверждать не могу. Она у меня начала вываливаться после того, как я залил в бак присадку ваговскую которая рассчитана на 60 литров топлива боюсь что ну просто не бывает таких стечений обстоятельств прямо чтобы лямда умерла одновременно и я залил она начала загораться после того как я отъездил с присадкой 60 литров периодически выскакивать, стираешь через пару дней попадается появляется вновь из-за этого, не из-за этого да без разницы для любителей оригиналов покупайте оригинал. Я же взял не оригинал. Вот его зовут вот так. Выглядит он вот так. Я считаю, что мне достаточно этого. Потому что там у меня тоже стоял не оригинал. Можете сказать, что он потому и начал семафорить, потому что он не оригинал. Без разницы. Я в полемику по этой части не вступаю. Все-таки половиной тысячи или 3, сколько она стоит. Чуть дешевле, чем 14. Понадобится мне сколько лет-то, чтобы окупить оригинал. То есть я могу эти лямды менять на завтрак. Скажем так. Вот. Кабель идет вот сюда дыма. Вот тут он подлез подключается. Дай боже сил одной рукой достать его. Вот он расчехляется. Сколько мы имеем? Раз, два, три, четыре, пять пять проводищев сразу скажу можно открутить ключом если она у вас не закисший не устаревший вариант можете накидным можете обрубить его вот здесь новый вы будете притягивать рожковым ключом если накидным не пойдет это желательно спец ключ специальный на датчике должна быть нанесена смазка антипригарная, которая которая выглядит вот таким вот образом. Да, широкополосная, осциллографом мерить ее смысла нету. Можете пробежаться через диагностическое оборудование. Одис, ваком, Вася диагност. Понять почему, зачем. Но это сложная наука. Была бы она обычная титановая. Цирконевая, там бы можно было отмерить осциллографом. Тут смысла никакого не вижу. Да и не те деньги. Кто как снимает эти разъемы, я предпочитаю их облить какой-нибудь обезжиркой продуть воздухом, потом снимать, потому что вот эти вот щелчки забиваются дерьмом, извиняюсь, грязью, иногда бывает снять проблемно, если они особенно стоят в неудобных местах. Вот, обезжиркой обрел воздухом продул, Грязь убрал, расщелкнул. Как всегда повторяюсь, не ломайте вот эти щелчки, потому что часто залазишь, залазишь в машины, щелчки разломаны. Снимать становится неудобно. Лучше два раза подумать, как он снимается. Если надавить не удается, то с этой стороны лучше подсунуть отвертку проверяем убеждаемся что ваша свежекупленная лямба лямба как я ее называю меня периодически исправляют для кого-то она лямба для кого-то датчик кислорода для меня она лично лямба лямблея Убеждаемся, что распиновка подходит, а то может с чеком обратно в магазин бежать. Бывают и такие варианты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По цветам трын-трин-трин. Цвета могут немножко не соответствовать. В зависимости от производителя. Главное не обмануться. Так, какие-то подлецы ночью подкрались, прорвав оборону противника. Имели свойство стырить у меня <coughs> спецключ для откручивания лямдозондов Посему Посему приходится действовать по закону по закону того что сделайте легче разберите здесь чем вы потратите время больше там и в итоге по совокупности у вас потратится времени меньше чем вы могли бы обмануть судьбу в общем откручиваем скидываем этот кожух извините за длинное предисловие кожух скидываем вот эти два болта убираем вот эти трубобулины вот тут у нас есть шестигранник на данный момент он у меня уже не прикручен вот. но на ваших экземплярах он будет прикручен откручивайте, снимаете вот этот кожух так, вынимаем вот это вот как ее назвать-то не знаю давайте назовем ее ебалдой Опять же, одна рука у меня тут четко мешает. Так, дым труба в исходное. Сейчас уберу, потом покажу. В общем, правдами-неправдами, не особо тяжело, просто двух рук не хватает. Все, получили доступ. Теперь, как обычно, вспоминаем, как называется канал насчет того, что ремонтируем своими руками без спецпредболт. Я вам клянусь, был у меня специальный ключ, но видать, ребята его подтянули, пока меня не было. А так как нам надо делать это быстро, своевременно, обходимся русскими народными средствами. Машина должна быть прогрета. Обязательно. Иначе можно <coughs> облизать саму гайку. Можно вытащить резьбу, на которую она прикручена. И т.д. и т.п. И пытаемся ее свернуть. Потребовалось мне секунд 10. Просто нужно усилие чтобы ее выкрутить далее выкручиваем соответственно проворачиваем в такт своего выкручивания кабель достаем резьба целая достаем этот элемент немножко закопченный ну что делать это дизель. Да даже и на бензине он также бывает. Так, берем новую лямбу или новую, старую, заведомо исправную. Аккуратно ее насаживаем, вкручиваем, не забывая в такт движения проворачивать шнур. Затягиваем ее согласно Эльзе по динамометрическому ключу. Но так как больше чем я уверен, что динамо ключ есть далеко не у каждого, извиняюсь за подробности и лирику, у меня их есть два. Но у меня нет вилки для нее. Посему, естественно, я буду просто примитивно притягивать обычным рожковым ключом как я сказал притягиваем динамо ключом по моменту момент у нас сейчас я посмотрю выльзи обозначу позже момент у нас будет примерно примерно вот такой по-хорошему, когда заведете машину Если вас отсюда не семафорит А точнее не вышибает газы лямда не улетает под капот Пробивая То значит вы угадали Укладываем это дело Закрепляем хомутами. Подсоединяем разъем. Извиняйте за озвучку. Парни тут тусуются, занимаются всякой ерундой. Так, все-таки одной рукой я не мастер делать, тем более левой. Все пытаюсь сделать для вас, чтобы показать максимум производительно. Опускаем туда, зачепуриваем там, втыкаем в свое собственное штатное место. Проверяем на машине, радуемся. Закручиваем все в обратной последовательности. Дым труба в исходное, вот этот вот сюда, вот это потом засовываем сюда, точнее вот это вот сюда. Так, вот этот пошел сюда, вот это берем, заматываем, облагораживаем. Можно там хомутиком скрепить, можно вот на эту защелку отдеть. Вот один, потом второй. Я не могу, не лишая все-таки, да хотя, в принципе, смог, вот, внедряем, так, вот эта штука у нас была, как она и была, все, заводим, подключаем ноутбук, а может и не подключаем, а может и подключаем, стираем ошибку, ездим, наблюдаем, радуемся, все, проблема, думаю, решена. Всем спасибо!